Поведение крабов в ведре напоминает поведение людей. Добрый день, дорогие друзья! Сегодняшняя тема касается человеческих отношений и никак не связана с кулинарными достоинствами этого морского обитателя. Какое отношение ведро с крабами имеет к реальной жизни? задаст вопрос любой нормальный человек, впервые услышавший о крабах в На самом деле, знание этой теории поможет выбираться из ситуаций, напоминающих ведро с крабами, и достигать своих целей. Наблюдение за поведением крабов позволили обнаружить интересные закономерности. Их вылавливают и кидают в ведро, чтобы затем приготовить из них вкусный ужин. Ведро крышкой не накрывают. Значит, у крабов есть возможность выбраться на волю. Но как только какой-нибудь желающий жить краб пытается подтянуться к верху ведра, чтобы сбежать из него, свои же сородичи цепляются с мельчака клешнями со всех сторон и не дают ему выбраться из ведра, затаскивая его обратно. В человеческом коллективе происходит примерно то же самое. Например, когда кто-то намеревается просить курить или пить, очень часто его же соратники по вредным привычкам не позволяют ему этого сделать, причем поступают они так не всегда по злому умыслу, потому что искренне не понимают, зачем что-то менять, если по их мнению и так все отлично. Никаких проблем курение алкоголь не создают, наоборот, это даже круто. Увидеть иные варианты им мешает ограниченность их мышления, которые они навязывают другим людям. Бывает и так, у тебя есть какая-то мечта, а все вокруг только и твердят, да брось-то, что за ерунда. Неудивительно, что из-за постоянной критики со стороны окружающих, стремление что-то сделать ради осуществления заветного желания, со временем пропадает. Или ты хочешь получить второе высшее образование, а коллеги громко удивляют, зачем тебе это надо, ведь на работе и так устаешь." Слышу постоянно такие советы, твое стремление начинает угасать. Все это похоже на поведение крабов в ведре, не правда ли? Тот то один стремится высь, а остальные утягивают его на дно. Довольно сложно противостоять подобному натиску, особенно если ты не слишком уверен в себе. Какой же вы? Развивать свою целеустремленность и силу воли. Общаться с теми, кто поддержит тебя в осуществлении твоих планов, если чувствуешь, что собственных силенок не хватает. Помни, что жизнь одна, и важно приложить максимум усилий ради того, о чем мечтаешь. Это человеческая природа, и ничего с ней не поделаешь, кроме одного. Чтобы не оказаться крабом в ведре, нужно уверенно идти к своей цели, даже когда тебя тянут назад 100 человек.